показать, какую я сделал клетку для кроликов. Вот, она чистая сетки. Сверху я сделал каркас. Каркас из дерева. Вот, тут поставил перемычку, потому что сетка не хватало чуть. Тут у меня сидят кролики. Три кролика. Клетка просторная получилась. Вся чистая сетки. Накрываю я ее покрываем пока мы... Покамись не занес клетки в... Помещение накрываю покрывалом. Чтобы не дуло сильно, чтобы было теплее. Я их переселил, потому что надо было кроличку маточник сделать. А эти сидели там. Переселил их. Вот, сейчас покажу клетку, какую я сделал. Вот клетка. Побелил ее. Обжег. Вот открывается так. Клетка и сетки тоже. Вот клетка сама. Вот. Сейчас покажу маточник. Маточник сделал ремень, чтобы не, не сорвала петлю. Не сорвало. Тут у меня кроличка покрытая сидит. И подстелил я ей там листья от луцерки, вот это все, листочки отпали. Подстелил ей, чтобы не было холодно. Вот так вот сделал перестановка такая у меня вышла как я говорил что вышло видео я вам еще через недельку выйдет видео про бункерную кормушку с профиля как ее сделать как ее сделать размеры вот это все буду вам делать показывать это все дело а пока есть на этом все всем пока все подписывайтесь на канал ставьте лайки всем пока